как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Зашел я в новый проект, называется Френдекс, дает до 2% в сутки, и поступают вопросы от людей, а сколько проработает этот проект, стоит ли сюда инвестировать, и что-то наподобие этого. Сразу скажу, что в принципе никто не знает вообще, сколько этот проект проработает. А если это не лютая скаминка. Вот если мы заходим в какой-нибудь проект, где админ-школьник сидит, и как только он увидит на счету 1000 долларов, и он его сворачивает, потому что для него это огромные деньги, то да. В таком проекте все-таки один человек знает, сколько он проработает. Это тот, кто управляет этим проектом. А в таких проектах, как Френдекс, куда уже заходят огромные большие сетевики, вот начинают заходить, открываются офисы, куча программ. Мы тут видим возвратный депозит, FX авто, маркет кэшбэк это еще две программы появятся вот одна сегодня запускается давайте как раз таки посмотрим может быть кэшбэк ну нет еще не запустили а вот эти две уже работают и доходность по ним начисляется и эти программы, они, если так можно сказать, долгожители. Это не хайпы однодневки, однонедельки. Тут реально идет очень большой финансовый поток. И пока люди идут в этот проект, он будет работать. Что бы мы не видели на главной странице, да, вот если мы перейдем во вкладочку инвестиции, то мы видим. Как мы зарабатываем? В условиях кризиса стабильно высокий доход достижим только при грамотном отборе доходных направлений бизнеса. Эксперты клуба Френдекс выбрали несколько ниш, гарантирующих постоянную прибыль. Торги на Форекс, строительство и поставка, инвестиции в стартапы, криптовалюта. На самом деле... Скорее всего, ни на одной из этих тем они не зарабатывают. Ну, может быть, на криптовалюте что-то там делают, но и то вряд ли. Это классическая финансовая пирамида, где доход получают люди за счет того, что приходят новые люди. И чем раньше мы заходим в такие инструменты, тем выше вероятность, что мы тут заработаем. Поскольку вот мы сейчас на этом этапе, когда я зашел две недели назад, только сейчас сетевики начинают присоединяться, вносить сюда большие деньги. И только сейчас они начинают подключать своих людей, качать команды. То есть кто-то из этих людей сейчас изучает проект, смотрит, присматривается, инвестировать или нет. Кто-то уже где-то ищет деньги, чтобы сюда зайти. И самый главный момент, чтобы зарабатывать в таких проектах, это в первую очередь выбрать проект, который не скамовый изначально. Как не скам, Любой проект такой, в любом случае, когда-нибудь рано или поздно соскамится. Но главное выбрать тот проект, где игра будет идти дольше, чем как раз таки в проектах, где сидят школьники, которые, еще раз повторюсь, увидели тысячу долларов и убежали. Тут реально создатель этого проекта, он видит, что за счет оборота денег он сможет заработать гораздо больше, чем если бы он сейчас прикрыл этот проект. Но когда уже вся активность пойдет на спад, когда он увидит, что уже выплаты больше, чем заносят денег, естественно, в этот момент такой проект начнет скамиться. Сейчас, на мой взгляд, такой ситуации нету, она наоборот противоположная этому, сейчас, наверное, каждый день все больше и больше денег заносится в этот проект, поэтому будем надеяться, что вот мне осталось тут сколько, 80 дней, наверное, чтобы выйти в безубыток, депозит тут бессрочный, и представляете, даже не 80, даже меньше, потому что получается так, что тут доходность до 2% в сутки. То есть по максимальной доходности без убыток за 50 дней, а потом чистая прибыль и депозит, еще раз напоминаю, он бессрочный. То есть вы закинули один раз минимально, тут, допустим, даже 100 долларов, и ежесуточно получаете доход на эти 100 долларов до 2% пока проект работает. Поэтому ванговать тут не берусь, время покажет, сколько этот проект проработает. Но судя по тому, как сюда люди идут, какие люди идут, то этот проект может показать очень хорошие результаты, и тут можно очень неплохо заработать. И еще хочу перейти к одной такой важной теме, ну, как важной, это, наверное, азы, первоначальная тема, которая должна быть у людей, которые инвестируют куда-то. Я вчера пересматривал эфир про Мавроди на НТВ, выходил «Пусть говорят», там Малаха, все дела вот эти, и там, когда Мавроди пришел в студию, какая-то там женщина или кто выбегает и говорит «ты меня кинул». Она к Мавроди выбегает и говорит «ты меня кинул». И еще там кто-то кинул, кто-то там повешался из моих родственников. А я вообще, я пошел, продал квартиру, заложил квартиру, вложил в МММ, думал прокрутить эти деньги и сделать себе две квартиры. И начали наезжать на Мавроди, что он такой плохой человек, он всех перекидал. Но давайте начнем с того, что вы не можете быть инвестором, если у вас нет денег свободных для инвестиций. То есть если вам надо залазить в какие-то долги, кредиты, что-то продавать нужное вам, чтобы куда-то проинвестировать с целью того, чтобы заработать, вы не считаетесь инвестором. Вы просто на бум пытаетесь, ну, подзаработать. Вы таким образом можете пойти подать, продать свою квартиру, все эти деньги поставить в казино там на зеро, на красное, на черное, и надеяться, что вы выиграете. Конечно же, шансы у вас не очень велики. Первое, что вам нужно иметь, чтобы быть инвестором, хоть и в такие инструменты, как хайп-проекты, но это тоже какая-то индустрия интернетная, не совсем она стабильная, не совсем надежная, но все равно очень много людей этим увлекаются, и я, в принципе, ничего плохого в этом не вижу, если ты осознанно понимаешь, куда ты идешь. Если ты понимаешь, что это финансовая пирамида, если ты понимаешь, что заработать тут можно или привлекая людей, или заходя на старте, как можно раньше, а, пока проект еще начинает развиваться, а, тогда у тебя есть шанс реально тут заработать. И очень многие люди таким образом зарабатывают, даже не имея большой команды. И самое важное, это иметь свободные деньги, которые... Ты можешь потерять не буду говорить которые не жалко потерять потому что в принципе любые деньги жалко потерять даже ну вот как обычного человека возьмем со средним достатком если он потеряет 10 долларов вот с утра он выходил понимал что у него в кармане есть 10 долларов а потом в обед увидел что нету ну неприятно будет будет неприятно но не так критично и в такие проекты проекты такого рода я вам предлагаю вкладывать только те деньги которые вы себе можете позволить потерять потому что если вы начнете как вот эти вот бабушки мужички которые в ммм вкладывали квартиры ничем хорошим скорее всего это не закончится только потом будете бегать и кричать что вас кто-то кинул но в первую очередь я считаю что кинула вас система образования и ваша необразованность потому что это азы, которые вы должны знать, заходя в нишу инвестиций в интернете, инвестиций в хайп-проекты. То есть, если у вас нет свободных денег, вы не инвестор и вы не должны инвестировать. Вы должны научиться зарабатывать деньги и должны свою жизнь построить таким образом, чтобы у вас были вот лишние деньги. У кого-то это 50 тысяч долларов, у кого-то это 100 долларов, у кого-то это 10 долларов. Тут, конечно, у каждого разные возможности, но вы должны инвестировать в такие проекты деньги, которые вы себе можете позволить потерять. Только так и никак иначе теперь если мы все это объединим в одно целое отвечаю на вопрос сколько проработает френдекс я не знаю но скорее всего завтра он не закроется и инвестируйте друзья пожалуйста те деньги которые вы себе можете позволить потерять вот например вы можете пойти купить чашку кофе для вас это не какая-то ошеломляющая сумма и вы из-за этого не будете завтра бомжевать на улице а если две чашки кофе для вас это уже критичная сумма то вот инвестируйте в такие проекты если есть такое желание, сумму равной одной чашке кофе. И тогда у вас не будет очень больших переживаний, и вы не будете при скаме проекта рвать волосы на голове и кричать, а что же это мне теперь делать, как мне банку отдавать кредит. На сегодня все.